Виталий Геннадьевич, скажите, пожалуйста, значит, за техническим состоянием всего нашего авиапарка мы здесь будем следить, тоже на территории нашей страны? Да. А, запчастями, наверное, мы в течение какого-то времени тоже разберемся. Не говорит ли это о том, что в течение какого-то времени... А... Через 2-3 года мы не сможем эти борта обслуживать на э, территории западных стран, там же, где они обслуживаются. Они не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят, всего силу того, что мы забрали чужую собственность. Как только мы начинаем эксплуатировать эти самолеты, все, никогда уже на техническое обслуживание, на форму самолета эти приниматься в Европе. Мы будем делать форму сами. Будем Си? делать форму сами? Мы, у нас есть три инженерных центра, довольно больших, это из Инженеринг в Домодедово, это Внуково, 400-й завод во Внуково, и АТЕКНИК, это Шереметьево, аэропортовский центр Шереметьево-Внуково. Мы на своих центрах будем делать си чеки ди чеки полная разборка. Пока мы это делаем. У нас есть для этого все основания, сертифицированные... Значит, эти борты никогда уже выпускаться никогда. На терри с территории Российской Федерации не будут? Только в дружеские страны.